Доброе утро всем, кто к нам присоединился только что. Это 180 минут новостей на завтрак, и мы продолжаем эфир. Все, что копили на черный день, заканчивается, по данным исследовательского холдинга «Ромер». 83% 73% россиян почти не осталось сбережений. Сбережения остались только у 23% россиян. Еще 10% готовы потратить последние. Всем всему виной сильное подорожание продуктов и услуг на фоне кризиса. При этом 88% тех, кто сбережения не потратил, продолжают хранить деньги в рублях. В валюте своей кровной доверили лишь 5% россиян. А вот любовь к быстрой езде не затмит даже кризис. Покупать автомобили соотечественники продолжают в таких же количествах, что и год назад. Как распорядиться с семейным бюджетом? Об этом мы поговорим с нашим гостем Юрием Павловым, финансовым консультантом. Юрий, доброе утро. Доброе Рад вас видеть снова. Война. Спасибо, что приехали. Ну и и, собственно говоря, как вот, найти эту золотую середину, чтобы и не последних, из последних носков ничего не подоставать, mm -hmm. но при этом как бы и все-таки как-то ни в чем себе не отказываться практически? А, ну, я бы начал с того, чтобы просто начать бюджет планировать еженедельно. То есть, для того, чтобы не уже масса, ни в чем достаточно в начале недели распланировать, что на что тратить. А второе правило, главное то, что распланировал, потом соблюдать вот это как бы... Это мне кажется, что <связать> <связать> что, с этим как раз сложнее <связать> будет распланировать, то проще гораздо. А, ну, раз вы уже заговорили о планах, то, наверное, не стоит забывать, что основная, э, скажем так, ну не то чтобы статья, но один из способов, как мы не потратить лишнего в магазине, это все-таки список покупок. Да. От него и, мы никуда не уйдем. Да, есть такое, есть даже название эффект супермаркета, что когда мы идем, начинаем брать то, что хотели и то, что не хотели. И, конечно же, когда мы заведомо составляем список, планируем покупки. Э, расходы сокращаются, как правило, на порядка 20-30% от того, что могло бы быть. Поэтому ну, и стоит отметить, что, наверное, если уж мы заговорили о покупках, то такие так называемые товары no name да, то есть без э, mm -hmm. известных торговых марок, они, в общем, тоже могут э, значительно э, сократить сумму и того. Ну да, потому что зачастую э, многие переплаты, они идут как бы изобретанно в том числе. Вот. А, по сути, по качеству могут быть, ну, плюс-минус аналогичные, да, имеет смысл на это обращать внимание. Угу. А, хорошо, а, все-таки, помимо того, что мы поговорили про список покупок, помимо того, что, значит, нужно составлять план несмотря на это, цены продолжают все-таки у нас расти, а доходы ну, фактически продолжают сокращаться. Здесь как вот все-таки найти баланс? А, ну, по поводу цен, да, то есть как бы да есть такая тенденция, если говорить именно о сохранении да, своего баланса а, и своих финансов, то здесь имеет смысл да, консервативно как бы, разложить свою сумму на какие-то а, три валюты, ну, стандартно, как бы, отечественная, да, доллар или евро, Сбережения сейчас бывают в разных вариантах. Как правило, да, это стабильно банки, но в принципе в этом году в тенденции обычно начинают входить банковские ячейки, начинают входить, как бы опять же, сбережения просто дома, потому что ситуация нестабильная. Угу. А, помимо валюты, есть ли смысл вкладывать свои деньги в свободные, если они, конечно, у кого-то есть, в какие-то металлы драгоценные? А, в металлы? Ну, как бы тоже довольно рискованно, в принципе, если опять понять, сколько свободных денег, если у вас там от 300 тысяч рублей, в принципе, можно и в недвижимость вложить какую-то коммерческую, уже с этих сумм, но ну, для недвижимости это, в принципе, недорого. Угу. Вот. То есть, все-таки золото – это не самый лучший вариант? Ну, я бы не советовал, логично. Хорошо. И последний, наверное, вопрос у меня к Вам. Каких все-таки затрат вот сейчас можно постараться избежать или нужно стараться избежать? Я бы посоветовал, опять же, обратить внимание на ЖКХ, да, угу. то есть это как бы постоянно такие затраты, обратить внимание на счетчики дневные и ночные, да, раз, различные тарификации, обратить внимание на такие вещи, за которые многие платят, зачастую это за стационарные телефоны, за радиоточки, за антенны, ну, многими этими вещами мы просто не пользуемся. То есть обратить внимание на перечень своих расходов, да, собственно да, да, говоря, да. и убрать лишнее. Спасибо большое, Юрий Павлов, финансовый консультант, был у нас э, сегодня в студии. Ну...